Я могу сейчас долго рассказывать про свой опыт, но, наверное, буду очень коротко про опыт и больше скажу более практические вещи. Если вы хотите связать свою жизнь с бизнесом, будь то корпоративный мир, будь то предпринимательство, будь то фриланс или что-то еще, то вам точно не стоит приходить мимо ИБДА. Почему? Я постараюсь структурированно вам сейчас объяснить, что мне дало ИБДА в этом плане. В 10 классе я понял, что я хочу в консалтинг и пришел на ИБДА с первого курса, ты понимаешь, насколько здесь практикоориентированное обучение.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 Вы, наверное, застали как молодое поколение, что есть такие практики, как и у Гарвард бизнес. Это тоже супер практика ориентирована. Почему то, что я говорю, работает? Когда я был на втором курсе, попробовал себя в HR консалтинге, это, конечно, не HR, это больше связано с реорганизацией команд, оптимизацией процесса внутри команд. Но даже там уже можно было что-то применить. Не буду, как я сказал, подробно о своем опыте, потому что это может затянуться, но если коротко, то и в HR-консалтинге, и в FMCG-компаниях, связанных с производством массовых продуктов, в маркетинге, в продажах, и непосредственно в консалтинге в Эштенд и в других больших компаниях, где я работаю сейчас в онхаус-консалтинге, все это применяется почти на day-to-day -day основе, то есть вы каждый день имеете инструментарий, который вам помогает именно продвигать ваши задачи. Это не просто теория, которую вы получили диплом, красный, синий, неважно, и потом будете хвастаться знаниями какими-то или теориями. Нет, это очень практика У наши педагоги именно по английскому языку это люди, которые имеют базу как МГИМО, и, и мы, и вуз МГИМО славится тем, что действительно очень сильная подготовка английского. И что важно, не просто английского, а бизнес английский тоже присутствует. О чем это говорит? Это помогает тебе, находясь на одной встрече с экспатами за большим столом, неважно, первый год работы или десятый, говорить с ними на одном языке, потому что бизнес английский — это все-таки уже определенные реалии, определенная терминология и определенный контекст. И ты в этом контексте уже. Это действительно конкурентное преимущество. То есть вы знаете, чего вы хотите — вы понимаете, что вы хотите связать себя бизнесом, вам надо по окончании этого периода, 4 года или 6 лет, если вы идете в магистратуру, иметь конкурентное преимущество, вы пойдете в рынок, все окажетесь на рынке труда, вы будете работать на себя, вы тоже будете на рынке, конкурентном рынке предпринимательства, и вам в любом случае важно иметь конкурентное преимущество, и когда это преимущество дает. Доказано. Доказано и моим примером, и примером ребят, и многих моих однокурсников, которые себя проявили в абсолютно разных сферах. От HR до промышленности, от FMCG до консалтинга, от инвестиционного бакинга и других-других активностей. Это все реально можно применить. И то, с чего я начал. Касательно ДНК. Вот ИБДА для меня в некотором плане очень сильный локомотив для всего RunHicks и очень сильный катализатор качества и обучения, который мы имеем. Почему? Потому что здесь есть вот это бизнес образовательный, бизнес-образовательный ген, который передается с самого начала, нас обучают от общего менеджмента до уже детального менеджмента, который уже на четвертом-третьем курсе ты начинаешь познавать отдельно в логистике, отдельно в маркетинге, отдельно в продажах и так далее, и так далее. И вот это ДНК с собой студент, который уносит, очень много приобретает. Самое главное, запомните, дают здесь очень много. Реально очень много контента. Кто-то сказал, что можно заниматься самообразованием. Это супер правильно. Вам много чего дадут, но самообразование это приумножить на 2, на 3, на 10 раз. Главное взять. То есть дадут очень много, ребят. Вы в процессе поймете, что вам ближе, какая часть бизнеса ближе, и вы поймете, как это реализовать. Главное, возьмите это. Возьмите, здесь придется много учиться. Когда я учился, мы были самым параллельно с еще одним факультетом, самым сложным факультетом. Но где сложно, там на самом деле и кайф. Если тебя больше требуют, у тебя гораздо больше шансов потом оказаться выше. Потом выйти и, оказався, оказавшись на рынке, иметь то самое конкурентное преимущество, о котором я говорил. И еще один важный момент – это касательно людей, да, то есть касательно нетворкинга. Тут уже многие сказали, что они либо по рабочим аспектам, либо по рабочим продолжают взаимодействовать со студентами не только своего курса, но и многих других курсов старше, младше и так далее. Здесь есть очень много активностей, внеакадемических, которые связаны как с студенческой жизнью, так с КВНами, так и с пением, с артистизмом. Много-много чего, где вы также можете выстраивать э, отношения с людьми. И вот это выстраивание отношений с людьми, это тот навык, который вам пригодится точно так же в бизнесе, тот навык, который вам пригодится в жизни. Сегодня, завтра вы общаетесь в этом окружении, потом это окружение будет расширяться, а этот навык вам точно останется нужным. Поэтому используйте это. Друзья, мне кажется, и, да, реально в этом плане уникальный вуз. И я, и ребята. Я приятно удивлен, что ребята точно так же этому вторят и говорят, что они используют это. Они используют это в реальной жизни, в реальной работе. Это очень круто. Я надеюсь, это чувство будет и у вас, когда вы будете у нас учиться. Всем удачи.